Если вам необходимо быстро избавиться от лишнего веса и сформировать атлетическое телосложение, рекомендую заручиться помощью препарата L-карнитин от компании MyProtein. Переходи по ссылке и заказывай по моему промокоду по скидке 37%. В состав пищевой добавки входит аминокислота L-карнитин, природное вещество, которое синтезируется организмом в небольшом количестве, но при этом играет большую роль в процессе жиросжигания, обмене веществ и энергообеспечения атлета. L-карнитин не только позволяет избавиться от лишнего веса, но и повышает работоспособность, улучшает выносливость и выводит тренировочный процесс на более высокий уровень. Механизм работы жиросжигателя следующий. 1. Стимулирует липолис, второе, Ускоряет обмен веществ. Третье. Снижает уровень плохого холестерина. Четвертое. Укрепляет сердечно-сосудистую систему. Пятое. Поддерживает работу центральной нервной системы. Шестое. Повышает иммунитет. Чем эффективнее средства для похудения, тем Больший урон он наносит организму, но L-карнитин является исключением из этого правила. Это наиболее безопасная, натуральная и эффективная добавка для снижения веса и повышения производительности тренировки без побочных эффектов. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!